Алло. Алло. Здравствуйте. Это запланированный звонок и службы поддержки Apple. Если вы готовы поговорить с консультантом, нажмите «1». Чтобы перенести звонок на другое время, нажмите «2». Если вы передумал, разговоры записываются для оценки качества работы и обучения сотрудников. Если вы хотите, чтобы ваш разговор не был записан, нажмите «1». Здравствуйте. Я вот только что звонил, почему-то связь прервалась, и потом я долго не мог дозвониться. Хочу прояснить ситуацию с Apple Pay. А, а, и пищаться, Антон. А, Антон. А, так, а, то есть я хотите узнать, возможно ли оплата, какой у вас вопрос? Я хочу узнать, почему у меня не работает Apple Pay. so Невозможно совершить платеж. Невозможно совершить платеж, да? Mm. И терминал пищит, что не оплачен. Это упомяну в магазине. В магазине? Да. А в каком магазине? Может уточнить? Мясо, фрукты. Да, здесь обычным да, обычно. Санкт-Петербург. И Юбер почему-то отказывается платежи ваши принимать тоже через Apple Pay. Юбер, Юбер, такси Юбер. На В смысле каким методом? Есть, Apple Pay. Карта привязана, карта да? привязана сберы и тинькова. Карта? Сбербанк и тиньков банк. Сбербанк. И тиньков банк. А Две карты. Дебетовая карта. и В настоящее время услуги Apple Pay в России ограничены. Для получения дополнительной информации, попросите, связаться с эмитентом карты. Ну, в смысле? У банка все прекрасно, все платежи банка. проходят, не работает только Apple Pay. Зачем мне связываться с банком, если не работает Apple Pay? И потом, что значит работа ПЛП ограничена? Хотелось бы понять. Я покупал устройство, на котором а, эта работа не была ограничена. Сейчас вы мне говорите, что работа а, в этой части устройства ограничена. А, вам не кажется, что это обман потребителей? Алло. Ну а я вот не понимаю. На данный момент у нас такая информация. Хорошо. Какая у вас информация? Что компания Apple ограничила использование Apple Pay? Я правильно понял? Нет, знаете, какая кого не информация? То есть Apple Pay это как такая обликация, то есть в плане самого, самого не проблема Apple Pay, то есть проблема банков. Какие банков, простите. Вы хотите сказать, что мой банк ограничил мне возможность использовать Apple Pay? Или я вас неправильно понял? Чтобы пройти, чтобы пройти то есть, оплату, то есть карта должна пройти верификацию. У кого? Со стороны банка. Со стороны банка. То есть верификация проходит для того, чтобы... Происхождение могла пройти. И у нас сейчас наверификация. И на данный момент банки ограничили эту верификацию. То есть подождите, что значит? Банк должен мою карточку верифицировать у вас? Я правильно вас понял? Да, да, вы правильно поняли. Есть, и, и вы то, верифицируете банк... каждого россиянина? То есть российские банки ограничили использование ПЛП, я вас правильно понял? Да, да, да. Так. Угу. Здорово, ну хорошо, разберемся. Да, угу. раз. угу. Хорошо, спасибо. Да. Угу. Хотите ли вы узнать баланс по карте? Нет. Кем я могу помочь? Оператор. Я не только называю баланс. Могу рассказать о последних операциях, подскажу ближайший офис, помогу заблокировать карту или подключить СМС-банк и сделать многое другое. Не надо. Простите, и я постараюсь помочь. Оператор. Сейчас много звонков, возможно оператору придется подождать. Какой у вас вопрос? Apple Pay. На Сбербанк Онлайн. Для этого выберите нужную карту и нажмите кнопку настройки. Там вы сможете подключить карту к Сбербэй, Google Pay и Samsung Pay, если у вас Android. Или Apple Pay, если вы пользуетесь iPhone. Чем еще могу вам помочь? Оператор. Я поняла, что вам нужен оператор. Наконец. -то. Уточните, пожалуйста, что вас интересует. Apple Pay Подключить бесконтактную оплату ага. можно в Сбербанк онлайн Для этого выберите нужную карту и нажмите кнопку настройки Там вы сможете подключить карту к Сберпэй, Google Pay и Samsung Pay, если у вас Android Или Apple Pay, если вы пользуетесь iPhone Чем еще могу вам помочь? Оператор пожалуйста, что вас интересует? Оператор. Сейчас много звонков, возможно, оператору придется подождать. Какой у вас вопрос? Оператор. вот суки, они Пока идет соединение со специалистом, давайте уточним, Согласен. связан ли этот вопрос с вашим кредитом. Скажите да или нет. Нет. Соединяю вас со специалистом. Аллилуйя. Оператор ответит вам в течение одной минуты. Ух, все операторы заняты. А, здравствуйте, я хотел бы прояснить ситуацию с Apple Pay, почему то он мне не работает. Антон Юрьевич, какая платежная система у вас в карте? Мастеркард. Мастеркард. Спасибо, за сами рассмотрела информацию. В настоящее время ограничения вступили в действие с 10 марта 2022 года. Платежные системы Visa и Мастеркард не будут работать. Хорошо, а, а кто, платежи, кто да. ограничил работу Apple? Pay? Платежная, система кошелек, платежная система кошелька ограничила доступ Apple Pay. А, То есть вы считаете, что Apple ограничил платежи? Да. А они почему-то считают, что банк, как такое может быть, сдается мне, кто-то говорит мне неправду. Ограничения с десятого числа Apple Pay не будет работать с мастеркардом. Нет, ну то, что у вас указано, это, это как бы вполне вероятно. Меня интересует, кто ограничил возможность использовать мне в Apple Pay. Такой информации, к сожалению, в контактном центре нет. А у кого она есть? В контактном центре отсутствует. Напишите службу поддержки Apple Pay. Я уже пообщался только что с Apple Pay. Они говорят, что банк ограничил возможность использовать Apple Pay. Это я уже услышал. Так кто эти ограничения установил? Может быть, она когда-то появится. Что? Может быть, эта информация когда-то появится в обозримые сроки. О чем информация? Об ограничении. О сроках? О сроках ограничения. О том, откуда взялось это ограничение. И больше ничего сказать вы не можете? К сожалению, нет. Прикольно. Почему-то компания Apple уверена, что это банк ограничил работу Apple Pay. Же все все так в том-то и вопрос, что они говорят, что они ничего не ограничивали. А ограничил банк. Вот я звоню в банк. Вы мне говорите, мы ничего не ограничивали. В итоге, никто ничего не ограничивал. Платежная, платежная система у нас работает. Виза, Мастеркард. Именно в приложениях они перестали работать. Если... Так почему они перестали? По вашей инициативе так, или нет? Такой информации нет. По чьей инициативе это произошло? Угу. Хорошо. Очень удобно. Спасибо большое. Всего доброго. свидания. До свидания. Угу. До свидания. В общем, подводя итог этому расследованию, я пришел к выводу, что история какая-то мутная. И либо одни говорят неправду, либо другие, либо все вместе. Может быть, это какой-то заговор. А может быть, это обычно раздолбайство. Поэтому делайте выводы сами. Ну и ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И тогда все будет хорошо у всех и может быть даже заработает Apple Pay.